Привет! Сегодня 20 день приема Ракантана. Что могу сказать? Могу сказать, что на коробочке написано, что через 2-3 недели полезут прыщи. Да, полезли. Я такого еще не видела у себя. Значит, вот раз. Здесь вот реальное есть уплотнение, то есть скоро они еще появятся. Я чувствую эти бугорочки, я чувствую, что они еще вот так вот их много появится. А здесь раз, два, три. Это при том, что я замазана банальным кремом.